Привет! Привет-привет! Это Миша. Это Лиля. И сегодня у нас будет разгром, Раз... конкретный разгром. Большой. Гигантский. Который мы планировали почти год. Да! И мы сейчас разгромим эту копилку! Потрогай, как она тебе? не надо! Слушай, сколько она весит, интересно. Сейчас взвесим. давай на скидку. вот ты как думаешь? Сейчас взвесим, мы специально подготовили весы. Но по опыту предыдущих лет у нас копилка весит примерно, наверное, семь с половиной килограмм. Ну, больше пяти точно, на мой взгляд. У нас такая специфическая копилка, банка из-под вина какого-то, хотя мы не пьем уже, наверное, порядка девяти лет. Это, наверное, последняя была бутылка, которую мы выпили. Наверное, да. Потом Миша сделал здесь прорезь сверху, заклеил скотчем, и мы туда кидаем только монеты, 5 и 10 рублей. Меньше нельзя, больше нет. И мы копим всегда копилки на конкретное что-то. Не просто так, что, ой, ну накопим, потом раздербанем мы сходим в ресторан. Эту копилку мы затеяли конкретно на путешествие. То есть мы откладываем деньги на путешествие, а это будет как, ну, во-первых... Э... Как раз ресторан в путешествии, вот так вот это да. будет. Во-первых, смотрите, когда чего-то сильно хочешь, то каждый день напоминает об этом, когда денежку кидаешь, и каждый раз скоро мы поедем, скоро мы поедем. Да, мы ездили в путешествие, но это будет на какое-то волшебное путешествие вдвоем. Конечно же, эта копилка не окупит, не оплатит стоимость всего его путешествия. Просто такой символический бонус к ранее уже имеющейся сумме. Примерно здесь будет Чуть больше десяти тысяч, может быть, одиннадцать-двенадцать. Ну, по опыту предыдущих лет, да. Но да более смотри, точ... чего больше? Более точную пистолетов. цифру покажется уже вскрытие. Давайте взвесим. Давай. Итак, та-да-да-да. -да У вас точные или Посмотрим, сейчас узнаем. А, показывает шесть с половиной килограмм. Ну, как мы и говорили. Шесть с половиной килограмм итак. денег. Давай, вскрывай. Убираем Бомби. мы как будто банк срываем, такие тун тун тун тун тун тун На музыку еще такую надо будет поставить фоновую, музыку классно. Слушайте, класс, прям под завязку. Да, чуть-чуть еще чуть-чуть. Можно так и в деньгах. Сейчас кот заиграет. Итак. Ну что, счетная комиссия поступает к своей работе. Время нам дается на это 20-30 минут, и после этого мы озвучим сумму, которая накоплена. Ну что, поехали! Погнали! Остается только посчитать подбить бабки, под бабки калькулятор. Я открыла. Начинаем считать. Погнали, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, семнадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, на 4. плюс 74, 1. 4, 65. умножить на 10. Так, ум... почему на десять? 10? На 100. на сто шесть, пятьсот, записывай. Есть шесть Дальше у нас десять, сорок, сорок три. Сорок три умножить на пятьдесят равно двести пятьдесят и плюс э, недоделанные ага, сорок пять э, и девяносто. Итак, все вместе шесть пятьсот, двести пятьдесят и сто тридцать пять. Итого восемь тысяч семьсот восемьдесят пять рублей. Бывало и больше. Да, а потому что много. Uh -huh. А еще у нас были шпионы, э, двульник и рубли. Кто-то хотел Слушай, нормальная сумма, какое-то приключение организовать в путешествиях. Ну, как раз можно экскурсию какую-нибудь, э, да, может быть, даже не одну. У меня есть мечта полетать на воздушном шаре. Тогда надо будет хватит. добавить. Ну, добавим да. чуть-чуть, но ну, все равно классно. Стоит да. мечта меня окрыляет. Ребят, мы вам очень рекомендуем попробовать маленькие копилочки. Может быть, начать с маленьких, потом увеличивать. Это реально классный драйв. Драйв своей мечты и приближение своей мечты. Итак, давайте... Теперь наша задача начать новую копилку. А я предлагаю ставить цель ту же, как то ну да, что, может на лучше, что может быть лучше? Что путешествий? Только новые путешествия. -то прикольно. Давай, бросаем. Все, начало Отлично. положено, заклеим, поставим дату. Кстати, надо угу. ставить дату, когда да. начали. Интересно по времени. Вот. и так. теперь осталось дать все это в магазин. Оп. Да, у это, уже есть. это новый квест, особенно... Сейчас все это распаковать, запаковать, и, как показывает практика, продуктовые магазины очень охотно берут эту мелочь. И берут они ее не пересчитывая, а по весу. То есть набираем, например, тысячу, кидаем в пакет тысячу mm -hmm. дестюльниками. Дес дес дес дес дес они знают уже в магазинах, сколько весит каждая монетка. Умножают просто на тысячу, на весах смотрят вес, бьется, не бьется, бьется, значит держи бумажную тысячу. Mm -hmm. Меняем на бумажные деньги, кидаем в банк и отправляем в электронную копилку нашу. Класс. Ну все, ребят, всем классного настроения. А с вами был Михаил Лиля и наш код Бакс Соня. Ну всем, пока-пока, до новых встреч.